Доллара. Если вы взяли с собой Библию, то откройте со мной первое послание к Фессалоникийцам, пятую главу. Мы говорим о том, как высвободить ту силу, которая называется благодать. Благодать не просто спасла нас, но и дала нам силу, дала нам возможности. И мы говорим о том, как высвободить эту силу как высвободить эту благодать, как высвободить исцеление, как высвободить могущество, мудрость и все остальное, что было вложено в нас, чем мы были наполнены. 1 Фессалоникийцам 5 глава, давайте прочитаем 23 и 24 стих. Готовы? Читаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит сие». Слово Божье ясно говорит о том, что человек состоит из трех частей. Человек состоит из трех частей. Человек – это дух у которого есть душа, и который живет в физическом теле. Мы духовные существа. Библия говорит о нашем духе как о внутреннем человеке или о человеке сердечном. И мы должны понять, что мы духовные существа, у которых есть душа. Это наш разум, воля, эмоции, наше сознание, мысли, чувства. У нас есть душа, и мы живем в физическом теле. Но вы должны понять, что тот факт, что вы живете в теле, не означает, что вы являетесь телом. Вы — дух. Вы живете в теле. Давайте я скажу так. Вы — не тело. Вы — духовное существо, которое живет в теле, в доме. Вы видели, в Новом Завете часто пишется об отсутствии в теле, как об отсутствии в шатре или отсутствии в доме. И мы понимаем, что мы – духовные существа, которые были созданы по образу Божьему. А Бог, как мы видим в Иоанна 4,24, есть Дух. Поэтому мы должны понять это согласно третьей главе Иоанна, где в шестом стихе говорится, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух». Иоанна 6,63 говорит нам, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь». Поэтому мы никогда не должны забывать о сути трех частей человека – духа, души и тела. Когда вы стали новым творением в Иисусе Христе, то заново родился ваш духовный человек. Ваша душа не была искуплена, ее приобрели. Ваше тело не было искуплено, его приобрели. Та часть вас, которая пережила новое рождение – это дух. Ваш дух переродился. На самом деле, рождение свыше – это перерождение вашего человеческого духа. Когда человек умирает, его дух и душа покидают тело, так что они уже отсутствуют в теле. Если они приняли решение сделать Иисуса Господом своей жизни, они предстанут перед Господом. Если они не сделали этого, то вам лучше не знать, что будет дальше. Аминь. Итак, мы говорили о 25 стихе из 1 главы книги Иакова. Здесь Библия сравнивается с зеркалом. Мы читали, вы смотрите на свое отражение, на отражение своего лица в зеркале. Точно так же, если вы хотите узнать, каков ваш дух, вам стоит посмотреть на свое отражение через Слово Божье. Мы должны верить Слову. И снова, позвольте мне показать вам, что у вас есть, согласно Писанию. 2 Коринфянам 5.17 говорит, что мы – новое творение во Христе Иисусе. Но дословный перевод говорит, мы стали видом творения, которого не было никогда раньше, как только родились свыше. Вот кем вы стали после того, как родились свыше. Ефесианам 1.3 говорит, «Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Ефесианам 1.19 говорит, что у вас есть неизмеримая, неограниченная сила, которая была вложена в вас, когда вы уверовали. Ефесианам 3.16 говорит, что внутри вас находится дух крепости. Крепость, как вы понимаете, это способность действовать. Когда Павел сказал, «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе», он говорил о духе крепости. Вот что есть внутри вас. 2 Петра 1.3 говорит, что через силу Божью, вы имеете все, что нужно для жизни и благочестия в Иисусе Христе. Евреям 12.23 говорит, что Бог возьмет Дух человека и сделает его совершенным. В тот день, когда вы родились свыше, ваш Дух стал совершенным. Он повзрослел. 1 Коринфянам 6.17 говорит, что вы стали одним целым со Христом. Дух Святой переехал жить внутри вашего Духа потому что духовные вещи идут вместе с духовными, и вы стали одним целым со Христом. Филиппийцам 2.5 говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Пусть у вас будут такие же мысли». А 1 Иоанна 4.17 говорит следующее, «Как и Он, так и мы в этом мире». Какая часть человека подобна Богу? Ваш Дух. Ясно? Вы должны понять, что произошло. Когда вы родились выше, Бог вложил в вас свою божественную природу. Слава Богу! Когда вы родились свыше, Он вложил в вас свою божественную природу в ваш дух. Когда вы родились выше, Он высвободил свое ДНК внутри вас. Вы понимаете, с чем вы сталкиваетесь каждый день? Как рожденные свыше верующие, вы просыпаетесь каждое утро и ходите с силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. Когда болезнь атакует ваше тело, вы имеете исцеление. Как рожденный свыше верующий, вы ходите с исцелением внутри. Вы, как рожденный свыше верующий, ходите с мудростью внутри. Когда верующий умирает от болезни или нищеты, это сравнимо с человеком, который умирает от жажды, преклонившись к колодцу. Все, в чем вы нуждаетесь, есть внутри вас. В вас есть все нужное для жизни и благочестия. Внутри вас есть все нужные способности для всего этого. Вы ходите с Богом внутри себя. Вы кричите изо всех сил, пытаетесь докричаться до Бога, но вам не нужно делать этого, потому что Он рядом. Слава Богу! Итак, мы знаем, что Бог не вложил все это в нас и не запечатлел нас Духом Святым ради того, чтобы мы ходили и жили христианской жизнью в поражении. Это не является волей Божьей. Как Он может получать славу, когда мы ходим со способностями делать все это, но не делаем ничего? У нас есть способность делать все, но мы не можем преодолеть искушение. У нас есть способность делать все, а мы не можем побороть свои недостатки. У нас есть способность действовать, а мы живем как грешники. Братья и сестры, позвольте мне сказать вам кое-что. Внутри вас есть все, что вам когда-либо понадобится для жизни, угодной Богу. Это есть внутри вас уже сейчас, но ключ в том, что вы должны знать, как воспользоваться всем этим? Как достать все эти вещи из вашего духа, чтобы они проявлялись в физическом мире? И вы могли получать пользу от этого и быть успешным христианином. Пока что мы поговорили о двух вещах. Я говорю о пяти ключах для того, чтобы высвободить. Кто из вас верит, что этот год будет годом благословений? Пять ключей для того, чтобы высвободить эту божественную природу, которую я называю благодатью. Но как же высвободить эту благодать? Как высвободить эту божественную природу? Как высвободить силу? Как высвободить эту силу для достижения успеха? Как перенести ее из своего духа в физический мир, чтобы иметь с этого видимую пользу? Она может стать видимой. Деяния 11.22 и 23. Мы видим Барнаву и то, как благодать Божья действовала в его жизни. Он видел, как эта сила действовала в жизнях людей. Первый ключ – это обновить свой разум. Я не говорю о каком-то одноразовом событии, Обновление разума – это процесс, который длится всю жизнь. Обновление разума – это когда вы меняете свои мысли, свои убеждения, свое мышление на Божьи мысли, Божьи убеждения и Божий способ мышления. А обновить свой разум – это взять свой способ мышления, положить его на слово, и если они не совпадают, то не стоит пытаться изменить слово. Вы должны позволить слову изменить ваше мышление. Аминь. Вот что такое обновление разума. Вы должны поставить свой разум, свое мышление, свою душу в согласие со Словом Божьим. Что происходит, когда вы делаете это? Когда вы обновляете свой разум и продолжаете обновлять его, не забывайте, что обновление разума – это не однократный процесс, а процесс, который длится всю жизнь. Когда вы продолжаете обновлять свой разум, братья и сестры, то вот что происходит. Ваша душа становится в согласии с вашим духом, чтобы вы могли получить поток благодати от духа через душу и в физическое тело. И как я говорил пару недель назад, если вам неинтересно обновлять разум, вы можете забыть обо всем остальном, потому что вы не получите пользы от того, что было вложено в вас без обновления своего ума. Не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь как? Обновлением ума вашего. Без этого не будет никаких перемен. Преобразоваться – значит меняться. Вы не увидите преображения без обновления своего ума, если вы не измените свой способ мышления. Вы не измените и свой образ жизни. Этого не будет. Все начинается именно здесь. Это первый ключ. Второй ключ к тому, чтобы получить доступ к благодати, доступ к той силе, которая находится внутри вас, это понять, что единственный способ получить к ней доступ – по вере. Вы не сможете получить эту силу, если в вас нет веры. Вера – это трубопровод для благодати. Как я уже говорил вам на прошлой неделе, все, что произошло с вами, произошло по благодати через веру. Вы спаслись по благодати через веру. Вы получили избавление по благодати через веру. Вы стали праведным по благодати через веру. Вы получили исцеление по благодати через веру, и все, что вы будете делать для того, чтобы получить эту силу, это благодать, это помазание, вы будете делать по вере. Знаете, это откровение принесло мне свободу, потому что начинаешь больше верить Богу в то, что Он сделал для тебя, а не в то, что ты сделал для Него. Послушайте меня. Мы должны быть осторожны, чтобы у нас не было больше веры в фразы вроде «О, я так долго молился сегодня! Я говорил правильные слова!» Знаете, большинство людей предпочитают говорить правильные вещи вместо того, чтобы говорить то, во что они верят. Я хочу, чтобы вы говорили правильные вещи, но вы должны начать говорить о том, во что верите. А вы верите в Слово Божье. Скажите, во что вы верите. Христиане довели лицемерие до такого предела, что они научились говорить правильные вещи, хотя и не верят в них. Нет. Мы должны пребывать в Слове для того, чтобы говорить то, во что мы верим. Аминь. Да, хорошо говорить правильные вещи, но я предпочел бы услышать то, во что вы верите, согласно Слову, чтобы во время трудностей вы автоматически начали говорить то, во что вы верите. Вера – это трубопровод для благодати Божьей. По-моему, в Римлянам 5 главе 2 стихе говорится, что мы имеем доступ к благодати через веру. Мы имеем доступ к благодати через веру. Поэтому единственная вещь, которую Бог требует от христиан, смотрите, это чтобы они верили. Когда вы берете слово, верьте в слово благодати, в слово веры, в слово силы. Верьте. У вас перед домом может течь сколько угодно воды, но если вы не возьмете трубу, вы никогда не получите доступ к воде у себя дома. То же самое касается и благодати, которая доступна вам. Вы имеете всю силу и все помазание, но если вы не получите к ним доступ по вере, вы никогда не получите их, потому что все, что происходит с вами, происходит по благодати. Кто-то скажет, «Я нуждаюсь в исцелении». Есть благодать, которая может исцелить вас. Кто-то скажет, «Я хочу стать хорошим мужем». Есть благодать, которая может сделать вас хорошим мужем. Бог пытается показать вам, что жизнь в законе была дана лишь для того, чтобы показать вам, что, живя под законом, мы не можем быть успешными своими силами. А когда пришел Иисус, пришла благодать и истина. И теперь у нас есть возможность получить силу через благодать. И теперь благодать Божья, сила Божья, помазание Божье помогут нам стать успешными в тех сферах нашей жизни, в которых у нас все всегда были проблемы. Сегодня у меня есть хорошая новость для алкоголиков. Если вы высвободите свою веру для благодати, то благодать сможет очистить вас и увести вас от выпивки. Если вы свяжетесь с благодатью через веру, даже если вы наркоман, то благодать сможет очистить вас еще до того, как вы выйдете отсюда. Я говорю вам о том, что знаю сам. Есть благодать, которая может вывести вас из зависимости от порнографии, и благодать, которая поможет вам положить конец прелюбодеянию. Есть благодать. Знаете, почему я верю в то, что Бог сделал все так? Потому что когда вы получаете избавление, когда вы освобождаетесь, вы не можете хвалиться той работой, которую сделали для этого. У вас не остается выбора, кроме как поднять руки и сказать, «Я получил избавление через благодать Божью по вере». Итак, Он дал нам все. Он даже дал нам веру. Библия говорит в Римлянам 12 главе 3 стихе. Он дал каждому человеку меру веры. Мы имеем благодать и имеем веру, которую Он открыл нам. Он открыл нам спасение, исцеление, избавление. Все это было открыто нам. Единственное, чего Он желает, единственное, чего Он хочет от нас, это нашей веры. Подумайте об этом. Это единственная вещь, которую Он требует от нас. Верить Слову. Потому что ничто не может произойти без Слова. Когда я покаялся, когда вы покаялись, вы услышали Слово. Вы услышали слово. Когда вы услышали слово, оно проникло в ваши эмоции, в ваше сердце. Когда вы услышали слово, к вам пришла вера. А когда пришла вера, то пришла и благодать и дала вам избавление по вере. Когда пришла благодать, она принесла вам силу. Слава Богу. Слово приносит веру. Вера приносит благодать. А благодать дает вам способность делать все, что нужно. Но вы не можете сделать ничего без слова. Все начинается со слова «слава Богу». «Слово благодати», «Слово веры» и «Слово Его силы». Потому что Его Слово – это благодать, Его Слово – это вера, и Его Слово – это сила. Все понимают это. А теперь откройте со мной книгу Иоанна 1,16. Слава Богу! Все знают, где мы сейчас. Итак, сегодня мы говорим о третьем ключе, к тому, чтобы высвободить благодать. Третий ключ. Вам стоит запомнить его прямо сейчас, потому что сегодня я буду для вас как настоящий кофе. Быстрый, черный, сладкий. И горячий. Итак, готовы? 16 стих. Давайте прочитаем 16 стих вместе. Готовы? Читаем. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». А теперь скажите вслух, «Когда я родился свыше, я принял полноту Иисуса». Итак, где вы приняли полноту Иисуса? В духе, душе или теле? В своем духе вы приняли его полноту, да? Скажите вслух, «Я принял его полноту и благодать на благодать». Эта фраза переводится как «огромный избыток благодати». Я задумался над ней и сказал себе, «Что значит благодать на благодать?» У него была благодать, которая спасла вас и избавила вас от греха и суда за грех. Затем была благодать, чтобы вложить в вас его природу, и сделать вас сыновьями и дочерьми Божьими. И вот что произошло. Он не только спас вас от ваших грехов, но и сделал вас сыновьями и дочерьми Божьими. Аминь. Вы приняли Его полноту. А теперь снова... in every way. В вашем духе. Видите, почему вам нужно знать, что есть дух, душа и тело? Потому что, когда я говорю нечто подобное, вы сразу же начинаете смотреть на свою физическую жизнь. Но вы должны понять, что духовный мир является прародителем физического. Иначе говоря, духовный мир появился первым, и из него уже вышел физический мир. Вы должны понять, что все, о чем вы когда-либо попросите Бога, уже есть в духовном мире. У вас уже есть все. Разве не Он сказал, «Я дал вам все духовные благословения». И где же Он поместил их? Где? В духе души или теле? Итак, у вас уже есть все – исцеление, избавление, избыток. Послушайте, вы должны понять, что когда я говорю все, то имею в виду все. Кто-то скажет, а как насчет работы? У вас уже есть ноу-хау, у вас уже есть мудрость. Они уже тут, у вас нет недостатка, все и так уже здесь. Вы просто должны поверить в это. Повернитесь к своему соседу и скажите, у меня и так уже есть все, что мне могло понадобиться для этой жизни и вечности. Боже, смилуйся над нами. Я верю в это. Я верю в это. Я верю в это. Слава Богу. Я прилетел вчера домой и чувствовал себя просто ужасно. Я не сказал ничего. Я зашел домой и пошел спать. Боже, мне было так больно. Но я не открыл свой рот. Иногда, когда я устаю... Мне лучше закрыть рот и поразмышлять над Словом, прежде чем открыть его и портить все. Вы понимаете? Потому что я встал рано утром и собирался помолиться, как вдруг из моих уст вырвали слова, которые были тем, во что я верю. Я сказал, «Во мне есть исцеление, которое разберется с этой проблемой во имя Иисуса». После этого я продолжил молиться в Святом Духе и сказал, «Я верю, что молюсь совершенной молитвой». Хотя я целый час молился на языках, я не знал, что говорю. Когда я молился на языках, мой разум остается пустым. Слава Богу! У меня есть все, что нужно. Слава Богу! К тому времени, как я сказал «Аминь», боль полностью прошла. Почему? Если я знаю, что имею все, то вопрос лишь в том, как мне получить к этому доступ. Как мне это взять? Знаю ли я, что делать со своей стороны. Знаете, слава Богу, я не ходил, удивляясь этому. Я верил, что и так уже имею это. Вопрос не был в том, чтобы Бог дал мне исцеление. Вопрос в том, что я имею исцеление, и мне лишь нужно найти доступ к Нему. Слава Богу! Аллилуйя! И так везде, во всех сферах, точно так же можно получить ответ на финансовую нужду. Господь, я нуждаюсь в том, чтобы Ты показал мне. У меня уже есть все, что нужно для того, чтобы сделать это. Господь, я погружаюсь в мудрость, чтобы Ты показал мне, что делать и каким путем идти. Я верю, что получу это прямо сейчас. И тогда все начнет приходить в порядок. Все будет работать. Ведь вы и так получили это. Вы верите в то, что имеете все, в чем будете нуждаться? У меня все есть, так что я не буду ходить вокруг да около. Если я жажду, я возьму воду. Если мое тело под атакой, я возьму исцеление. Вы слышите меня? Мне нравится проповедовать некоторым людям, которые, когда слышат это, говорят: "О". «Так ты действительно думаешь, что можешь сделать это?» Нет, я не думаю. Я делаю это. Вы понимаете, что я говорю? «Вот как я живу. Мне не нужно пытаться убедить вас в этом, потому что я делаю это». Кто-то скажет, «Я праведность Божья». «Так будьте праведны». «Я спасен». «Так живите, как спасенный». Итак, теперь, когда вы получили это откровение, вот что мы будем делать. Мы будем учиться всю нашу оставшуюся жизнь. Как получить из физического мира то, что уже есть в вашем рожденном свыше Духе. Мы будем учиться получать то, что уже есть в вашем рожденном свыше Духе. Братья и сестры, то, что вы услышите и поймете, и то, что вы уже услышали и поняли, заставит других смотреть на вас и говорить, «Вот это чудо!» Но я хочу, чтобы это был ваш образ жизни. Вы должны начать применять эту благодать на ком-то другом, как только сами научитесь действовать в ней. Слава Богу! Как только вы научитесь получать доступ к этой благодати, вы сможете подняться на высший уровень, когда будете использовать ее ради кого-то другого. Позвольте мне сказать вам кое-что. Когда Бог говорит вам, «Я хочу, чтобы ты молился за определенного человека, и я исцелю его и избавлю его». Библия говорит о нас, «Они будут возлагать руки на больных, и больные будут исцеляться». Видите, настало время возлагать руки на больных и видеть, как они исцеляются. Не стоит просто приходить сюда на служение исцеления. Вы должны проводить служение исцеления в магазинах и даже на работе. Я сказал, на работе? Я имел в виду во время обеда. Но большинство христиан думают иначе. «О, Господь, я не знаю, достоин ли я того, чтобы двигаться в этих чудесах?» А посмотрите, чем вы занимаетесь. Вы пытаетесь найти какие-то критерии. Вот в чем самая удивительная вещь. Я вижу, как многие люди, которые хотят двигаться в чудесах, знамениях, подходят, возлагают руки, а потом хотят перейти к супердуховному. Или же говорят, «После того, что я сделал вчера, я больше не могу молиться за других. Это не для меня». Вы не понимаете? Не понимаете? Благодать нельзя заслужить или заработать. Вы не заставите благодать работать на вас, потому что считаете себя недостойным ее. Вы не заставите благодать работать на вас, потому что вы думаете, что не нуждаетесь в ней. Единственный способ заставить благодать работать на вас – это поверить. Сами вы ничего не можете. Когда вы молитесь за кого-то, не сидите и не думайте, что вы избранны. Это никак не касается вас. Думайте вот о чем. Чтобы на вас не было давления, когда вы молитесь за кого-то или когда воскрешаете кого-то из мертвых, потому что вы не можете без Иисуса ничего делать. Если вы можете заслужить это просто так, то это не благодать. Первое. Благодать нельзя заслужить просто так. Второе. Она может прийти лишь от Иисуса. И третье. Вы можете получить к ней доступ лишь по вере. Вот какой у вас должен быть менталитет. «Я верю в благодать Божью». В первую очередь, вы говорите, что верите в Слово Божье. Есть ли слово, которое говорит, что мы можем возлагать руки на больных, и они будут исцеляться? Есть ли такое слово? Да? Обратите внимание, что Он не сказал, что только проповедник может возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Иисус говорил о верующих. Верующий возлагает руки на больных, и они исцеляются. Я пытаюсь быть справедливым и искренним для сверхъестественной церкви, потому что в прошлый раз Я заявил, что Я никогда больше не буду обычным человеком, и даже не буду пытаться быть таковым, и даже не стану возвращаться к той старой жизни, где я жил, как обычный человек. Давайте откроем послание к Филимону. Посмотрите содержание. Жизненно важно, чтобы вы получили откровение. Это так важно. Вы видели раньше это местописание? Я хочу показать вам это снова. Но также я хочу, чтобы вы приняли во внимание то, что я только что вам объяснил. Вторая Тимофею, Титу, кто-то скажет, где оно? Начинается с буквы F. Да? Филимону. Сразу после послания к Титу. К Титу? А где находится? Новый завет. Найдите второе послание к Тимофею. Пролистайте две страницы. Второе Тимофею. Две страницы к Титу. К Филимону. Хорошо. Давайте прочитаем шестой стих, потому что всю вашу оставшуюся христианскую жизнь, если вы поверите, оставшаяся христианская жизнь – это усвоение того, как проявить в физической сфере то, что уже есть в вашем рожденном свыше Духе. Прочитаем шестой стих. Давайте начнем с него. Я начну с четвертого. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, любви и вере, кто из вас знает, что вера действует любовью? Пастор, я хочу верить, но я не знаю как. Моя вера не работает. Если ваша вера не работает, проверьте состояние своей любви. Вы не можете быть в ссоре с кем-то и ожидать, что ваша вера будет работать. А если ваша вера не работает, тогда благодать не сможет течь в вашу жизнь. Потому что не имеет канала. Так что самое важное для христианина – это любовь. Я говорю о любви безусловной. Христиане, у которых Бог является Богом любви, испытывают проблемы с любовью, потому что не знают, как получить доступ к той любви, которая находится внутри них. В послании к римлянам 5.5 сказано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Только рожденный свыше христианин обладает способностью любить врага, Если вы попытаетесь кого-то любить, не прибегнув к благодати, вы не сможете этого сделать сами, вы не сможете любить кого-то своими силами. Но Бог излил свою любовь в вас. Внутри вас есть любовь. Задумайтесь о своей жизни и поймите, что не было такого момента, когда бы Бог не любил вас. Послушайте меня. Вы ничего не можете сделать для того, чтобы Бог любил вас больше. Вы ничего не можете сделать для того, чтобы Он любил вас меньше. Но ответственность за то, насколько ваша жизнь угодна Ему, лежит на вас. Я ничего не могу сделать для того, чтобы Бог любил меня больше или меньше. Но я несу ответственность за то, угодно ли Ему моя жизнь или нет. Мои дети ничего не могут сделать для того, чтобы я любил их больше или меньше, но на них лежит ответственность, буду ли я доволен ими или нет. Вера не будет работать, если вы все еще находитесь в ссорах, раздорах, в условной любви. Мы склонны любить то, что любить легко, то, что любить удобно. Мы полагаемся на свои чувства, но забываем о любви, когда ситуация становится некомфортной. И вот когда вы можете соединить свою веру, вы можете соединить свою веру с той самой любовью, которую Дух Божий излил в ваше сердце. Братья и сестры, поскольку у вас есть благодать Божья, Господь ожидает от вас больше того, что от вас требовал Закон. Закон говорил «ненавидеть своих врагов». Иисус сказал «а я говорю вам, любите ваших врагов». Да, любите ваших врагов. У всех нас есть враги, просто мы не все их любим». Хорошо, вам непонятно, о чем я говорю. Любите своего бывшего мужа. А, вот я и разбудил вас. Любите человека, который украл у вас деньги. Ну так вот, раньше вы брали чужие деньги, теперь вы этого не делаете. Внутри вас дух Божий. Вам доступна любовь, чтобы любить тех, кто причинил вам боль. «Любите людей, которые вас предали». Да, это было обидно, было больно, но вам надо выяснить, как любить их. Потому что если вы не выясните, как любить их, канал доступа к благодати будет блокирован. Так что есть что-то гораздо больше, чем обида. Есть что-то намного больше, чем предательство. Есть что-то намного больше, чем то, что опустошило вас эмоционально. Таким образом, без благодати я ничто. Так что если мне необходимо любить человека, для того, чтобы эта любовь обеспечила мне доступ к благодати, не важно, что я буду выглядеть униженным, не важно, что все будет выглядеть так, как будто меня используют или со мной плохо обращаются, но когда явится благодать Божья через эту любовь, вы увидите, насколько я силен. Вы понимаете, о чем я говорю? Так что часто мы смотрим на свою жизнь и нас заботит, что о нас думают люди. Но не важно, что они о вас думают. Кто-то обижает вас, но вы благословляете их. И кто-то говорит, вы позволяете этому человеку использовать вас. Ну и что? Ну и что? Пускай используют, но в мою жизнь придет сверхъестественная сила. Если люди будут использовать меня, мне во вред это никогда не пойдет. Если люди будут использовать меня, вреда мне это не принесет, потому что у меня есть доступ ко всей благодати. Мне стала доступна великая благодать, и если мне необходимо ходить в любви, чтобы моя вера работала, я буду любить вас». Может, мне придется плакать, но я буду любить вас. Может, мне придется переживать, я буду любить вас. Я могу стать не таким разочарованным, как раньше, но я буду любить вас. То, что вы делаете, то, что вы когда-то сделали, то, что вы сказали, не приведет меня к ссоре с вами. Я не выйду из круга любви, иначе у меня не будет доступа к благодати. Я не смогу получить благодать, которая необходима мне для успешной жизни. Я открыл для себя, что моих способностей, как бы я ни развивал их, моих способностей недостаточно для того, чтобы жить в победе. Но благодать Господа – это все, что мне необходимо, чтобы быть более чем победителем. Так что моя сила в этой благодати – что бы ни было, я не выйду из нее. Вы приходите домой и начинаете размышлять о какой-то конфликтной ситуации и говорите себе, «Ну, я просто никогда не смогу простить этого человека». В таком случае я знаю, что будет вам недоступно, потому что если любовь – это карниз, а вера – крючки, на которые вы вешаете занавески, то если падает карниз, то падают крючки, и все оказывается за диваном. Итак, вопрос в том, что обида на человека останавливает ваше помазание, и это ваша ответственность – простить или продолжить обижаться. Из-за чего останавливается ваша сила? Из-за чего остановилось ваше благословение? Вера действует любовью. Но вот что делает дьявол. Он говорит, «Я использую близкого тебе человека для того, чтобы вывести тебя из любви. Я использую родственника, друга, жену. Никто не может обидеть тебя так, как близкий человек. Я не буду использовать чужого человека. Я буду использовать близких тебе людей. Кого я могу использовать, чтобы тебя обидеть? Твоих детей? Твоих родителей? Если я смогу добиться того, чтобы ты обиделся, ты тоже будешь обижать людей». Вот поэтому эмоции не должны управлять вашей жизнью. Вашей жизнью должен управлять ваш дух. А ваши эмоции должны подчиняться вашему духу, который подчиняется Слову Божьему. Я смотрю, что некоторые из вас... Вы не знаете, как со мной поступили. Вы не знаете, как со мной поступили, поэтому прежде чем говорить вам, надо понять, как со мной поступили. «Я не понимаю, но вы не знаете». «Вы не понимаете, что мой папа 30 лет». Нет, нет, нет. Вы просто не понимаете. Вы не понимаете. Иисус был распят на кресте. В Гефсиманском саду Капли пота с кровью капали с его чела. Он сошел в ад, и избавление приходит не от того, что вы делаете, а от того, что сделал ради вас Он. И если Иисус может простить вас за все беззакония и грехи, благодать вывела вас из ситуации растления, Благодать избавила вас от зависимости, какой бы она ни была. Благодать сохранила ваш брак от разрушения. Благодать сделала это. Как вы смеете после того, что Иисус сделал для нас, говорить о том, что вы не можете кого-то простить? Да, вам причинили боль, это обидно. Это вызвало у вас неуверенность, страх. ищите причину для своего оправдания. Но суть в том, что есть благодать, и если вы сможете обеспечить канал, то когда благодать достигнет вас, она принесет вам победу. Она принесет вам успех, и благодаря ей вы сможете сделать то, чего никогда бы не сделали своими силами. Она даст вам силу, даст способность, но должен быть канал. Вот почему без веры угодить Богу невозможно. Потому что без веры у вас не будет доступа к благодати. Никогда. Your pain. пастор, но это было так больно, я знаю но Иисус взял вашу боль на себя а, пастор, я 20 лет делал нехорошие вещи поэтому Бог подарил вам благодать чтобы вы поняли, что эти 20 лет нисколько не изменили Его любовь к вам и что Он все равно даст вам благодать для того, чтобы преодолеть Привычки, которые возникли из-за этой плохой ситуации. «О, но, пастор, вы не понимаете, из-за него я стал принимать наркотики. Из-за него я стала заниматься проституцией». Я знаю. Я знаю все эти истории. Я знаю. Но Дух Божий проговорил мне. Больше никаких печальных историй. Больше никаких печальных историй. Как вы можете говорить, больше никаких печальных историй, потому что пришла благодать. Какая бы ситуация ни была в вашей жизни, благодать – это могущество. Это сила, которая способна освободить вас. Он, но вы не понимаете, у меня был папа, и он никогда не появлялся дома. Я имею в виду, что я сделал ему плохого, что он так относился ко мне. Всю свою жизнь я думал о том, где мой папа. Я знаю. Я знаю. Знаю, знаю. Я знаю, что это больно. Но Бог, Он никогда не хотел, чтобы вы проходили через это. Это не было его волей. Это было больно. Очень больно. Но у Бога есть благодать, которая исправит все, что наделал отсутствующий Отец. Простите Его, чтобы благодать действовала вам на пользу. Вы слышите, что я вам говорю? Мне не безразлична боль, обида, предательство и все остальное, через что вы прошли. Но не наносите себе еще больше вред. Держась за непрощение, за злость. Не мешайте своей вере обеспечивать вам доступ к благодати, которая сделает все, что необходимо сделать. Знаете что? Я получил такую свободу, когда я понял, что на мне не лежит обязательство тяжело трудиться, стараясь быть для вас хорошим пастором. Однажды я обнаружил, что у меня есть благодать, чтобы быть пастором для вас. Я просто завишу от благодати. Своими способностями я это делать не могу. Все эти люди, все эти церкви, своими силами этого не сделать. Но благодатью Божьей. Каким-то образом для меня достаточно благодати, чтобы в одной проповеди сказать все, что необходимо услышать 50 тысячам людей. благодать. Вот поэтому я никогда не цепляюсь за свои конспекты, потому что я должен быть чувствительным, когда приходит благодать. Тогда я отступаю от своего конспекта, чтобы Дух Святой разобрался со всем, с чем надо разобраться, и сделал все, что надо сделать. Таким образом, если ваша любовь не действует, не будет действовать ваша вера, если не действует ваша вера, к вам не может прийти благодать, потому что у нее нет канала. Вы открыли послание Филимона. Смотрите 5-6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании, признании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Итак, как мне высвободить благодать, которая во мне? Через признание, номер три, третий ключ, признание. Через признание. Посмотрите 6 стих еще раз. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании, признании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вы знаете обо всем благом, что есть в вас. Это могущество, исцеление, Божья природа, всякое духовное благословение. Здесь говорится, что ключ ко всему этому вы имеете внутри себя, и это признание. Давайте разберем это. Заметьте, Писание говорит, общение веры твоей, слово «сообщать» значит высвобождать или передавать. Вопрос в том, как мне высвободить или передать свою веру. Общение веры твоей, высвобождение или передача. Это так потрясающе. Как мне посредством веры извлечь благодать из своего духа и высвободить, передать ее в мою видимую жизнь? Заметьте, что тут говорится. Дат бы общение веры твоей, или высвобождение веры твоей, оказалось деятельным». То есть, об этом мы и говорим. Как мне сделать так, чтобы благодаря моей вере это произошло? Слово «деятельным» значит, что вера начинает работать или производить. Как мне сделать так, чтобы моя вера высвободилась или передалась? Как мне сделать так, чтобы моя вера начала работать и производить? Познание всякого добра, которое есть в моем духе. Как вера работает и как производит? Через признание. Я хочу, чтобы вы поразмышляли вместе со мной. Высвобождение вашей веры начинает работать или производить, когда вы признаете всякое добро, которое есть в вас во Христе Иисусе. Вера в Слово Божье – это единственный способ контакта с вашим Духом, потому что ваша вера высвободила то, что есть в вашем Духе. Вы должны признать то добро, которое есть в вас. Таким образом, оказывается, что это ключ к тому, чтобы моя вера производила, высвобождала эти вещи во мне, физический мир. Давайте посмотрим на определение слова «признавать». Оно значит «сознавать существование, реальность или истинность, чего-либо». Когда вы что-то признаете, вы осознаете существование этого. Вы осознаете истинность. Вы осознаете реальность этого. Я должен был что-то признать осознать в молитве. Я признаю, что исцеление принадлежит мне. Я признаю, что оно реально. Я признаю, что оно внутри меня. Я признаю, что оно живет во мне. Это истина. Признавать значит осознавать что-то, как имеющее ценность, силу или могущество. Мне это нравится. Это значит осознавать. Я осознаю, что во мне есть исцеление. Я осознаю, что во мне есть изобилие. Я осознаю, что во мне есть божественная сила. Я осознаю, что все у меня есть. Что вы делаете? Вы признаете это? Недостаточно только провозглашать это. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что вам надо признать реальность и существование чего-то, что вы не можете увидеть. Почувствовать, ощутить запах. Но вы признаете существование этого, базируясь исключительно на Слове Божьем. У меня это есть. Я это имею не потому, что чувствую. Я это имею не потому, что вижу. Нет. Я признаю это. До того, как это признают мои чувства. До того, как мои чувства ощутят это. Аллилуйя! Я называю реальным то, что мои чувства не называют реальным. О, слава Богу! Так что, когда вы начнете признавать то, что Иисус уже сделал... Послушайте меня. Когда вы начнете признавать то, что Он уже сделал, это... Ключ. Когда вы начинаете признавать то, что, как вы верите, Иисус уже сделал, тогда Его присутствие и сила начинает проявляться в вашей жизни. Когда Его присутствие и сила начнут проявляться в вашей жизни? Когда вы до того, когда оно проявится, убеждены в том, что это истина. Я признаю, что во не есть исцеление. Когда вы начнете это делать, вы начнете чувствовать присутствие Божье и начнете видеть проявление Его силы. Один из наших лидеров подросткового служения имел возможность увидеть, как это работает. Он думал, что у него будет недостаточно денег. Он открыл свои уста и сказал, «О, да, меня это вообще не беспокоит. Бог позаботится обо мне. Он источник моего обеспечения». Что выходит из ваших уст, когда на вас давят обстоятельства? Вы говорите на языке чувств или на языке веры. Я говорю о временах, когда ситуация давит на вас. В этом случае, что вы говорите? То, что есть, или то, во что вы верите? Он просто сказал, «О нет, о нет, я вообще не беспокоюсь. Бог позаботится обо мне. Он источник моего обеспечения». В тот же самый час, не через три дня, а в тот же самый час, один из родственников сказал ему, «Мне надо снять деньги со счета и отдать ему». В тот же час. Проблема в том, что делая что-то, мы становимся через чур религиозными. Просто верь. Я исцелен. Я должен признать перед вами, что я исцелен. Нет, нет, нет. Я должен признать перед вами, что у меня избыток финансов. Вы знаете, что готовит для нас этот год? Я не живу тем, что я чувствую или не чувствую. Я знаю, что у меня есть благословение. Я больше не буду соглашаться с посредственностью. Я нашел кое-что поважнее. Вы понимаете, о чем я? Вам надо признать. Вам надо верить, что у вас это уже есть. Я признаю существование изобильного обеспечения во мне прямо сейчас. Вот что вы говорите, когда смотрите на недостаток. Эй, эй, эй, я не верю тебе. Вы даже не понимаете, с кем вы сидите тут и говорите. Ну а сколько у вас денег в банке? Неисчерпаемый запас. Неисчерпаемый запас. Я говорю не о физическом банке. Я признаю существование ресурсов для восполнения любых нужд. Вам необходимо это делать в противоположность признанию своего банкротства, в противоположность признанию недостатка. Вы верите, что вы банкрот. Почему? Ну, а как вы будете верить? Я понимаю, что вы говорите, пастор. Но как верить в успех, когда не видишь денег? Нам надо увидеть деньги. Как будто Бог не может сделать так, что вы их увидите. Он знает, с кем вы имеете дело. Бог знает, что эти люди плотские. Но вам надо иметь понимание о вкладах, сделанных в вас. Вам надо иметь понимание о том, что Бог уже вложил в вас. И вам надо достичь уровня, когда вы будете признавать благо до того, как увидите его. потому что единственный способ увидеть его, признать, это слова веры. Доктор Крефла Доллар обольщает людей ложной надеждой. Да нет в этой надежде ничего ложного. Ничего ложного в ней нет. Понимаете, вот что вам надо понять. Это истина. И есть разница между истиной и фактом. Возможно, в физическом мире есть факт, что вам поставили диагноз «рак». Но истину вы сможете найти только в Своем Духе. В Слове Божьем и в Духе Святом, и это истина. Ранами Иисуса вы исцелились. Вам надо выбрать из этих двух. Или вы будете утверждаться на фактах. Факты основываются на чувствах на том, что вы можете увидеть, услышать или ощутить. Это факт. Но истина основывается на Слове Божьем. Но истина в вас. И вам теперь надо придерживаться истины или придерживаться факта. Но вот что я вам скажу. Факт рождается из чувств. Факт, он временный. Факты все время меняются. Вы не можете основывать свою жизнь на чем-то нестабильном. Но истина навсегда останется одной и той же. Истина изменяет факт до тех пор, пока он не согласится с истиной. Так что не говорите «это факт». Давайте говорить об истине. Факт в том, что вы видите рак, но истина в том, что у вас есть исцеление. Аллилуйя! Факт в том, что у меня есть долги, но истина в том, что у меня есть обеспечение. Аллилуйя!